Добрый день, меня зовут Лев Алексеевский, и это второе видео, посвященное расширенному использованию пользовательских моделей в библиотеке Qt и не только. В, предыдущих, в предыдущем видео я показывал, как можно экономно хранить э, данные модели, если она отображает разреженные таблицы с фиксированным количеством э, строк и столбцов. А в этом видео я хотел бы сконцентрировать внимание на создании... Э, универсальных пользовательских моделей. Дело в том, что когда э, разработчик начинает использовать концепт-моделей в, свои, в своих приложениях, то в перв... э, сначала он использует библиотечные классы моделей. И... Но через какое-то время оказывается, что функционала в них э, недостаточно для реализации всех необходимых э, функций. И эта проблема не... Не проблема разработчиков Qt и каких-то плохих классов, а дело в том, что библиотечные классы должны быть, они должны быть очень универсальными, но плата за эту универсальность как раз и есть отсутствие функционала. И тогда разработчик начинает писать собственные пользовательские классы моделей. И скоро э, заметь, начинает замечать, что для каждой задачи он создает отдельный класс моделей, переопределяет все методы. И, э, конечно, в, в, во всех моделях есть что-то уникальное, но, с другой стороны, очень много э, функционала, который ему приходится просто копировать, переносить из, одной, из одного класса в другой. И встает вопрос о создании некой универсальной пользовательской модели, которая сможет удовлетворить разработчика, ну, хотя бы для нескольких про проектов. И в этом видео я как раз хотел бы поделиться своим опытом создания универсальных пользовательских моделей. И, например, вот, вот такой модели. Я уже здесь сделал заготовки классов для того, чтобы просто сэкономить время. А то видео получалось очень длинным. Итак, первый момент, на котором я хотел бы сосредоточиться, это структуры, в которых мы храним Данной модели. Ну, э, Дело в том, что м, виртуальные методы, которые э, есть в абстрактных э, моделях э, Qt, э, они оперируют со значениями типа QVariant. Поэтому удобно, чтобы данные ячейки хранились в Qvariant. И э, тогда первый претендент на э, хранение данных строки, например, таблицы, будет такой qVariantMap. Это, по сути, то же самое, что qMap с ключом qString и со значением variant. Соответственно, значение variant – это нам удобно. Ключ в виде строки на самом деле тоже удобный, потому что те, кто уже пользовался пользовался библиотечными классами моделей, наверное, замечали, как раздражает оперировать с колонками по их индексу, потому что индекс, он не запоминается, он может съехать, когда, если мы добавим еще одну колонку. В общем, это очень неудобно. Удобнее, Гораздо удобнее обращаться к каким-то колонкам, таблице именно по имени. И второй момент, почему вот эта структура хороша, потому что она... В случае, если мы хотим адаптировать э, наш, наш класс модели для использования в проектах с QML, то это очень хороший претендент, поскольку при передаче переменных вот такого типа в э, код QML э, Qt автоматически пре преобразовывает э, переменные к, к типу JavaScript-объекта. То есть это очень еще и удобно. Второй, вторая хорошая структура для хранения данных моделей это QGSONObject. Это по сути тоже, тоже является ассоциативным массивом, но значение не Qvariant, а QGSON Value. Но, к счастью, существуют специальные методы конвертации, QGISONVALUE, QVARIANT, поэтому тоже здесь проблем больших нету. Но есть большое преимущество в случае, если мы хотим передавать данные нашей модели по сети, и, например, используем на сервере REST API, то это будет очень естественным образом, образом код будет очень простым и понятным в этом случае. И третий вариант – это класс SQL. Ну, данные такого, э, такого типа мы получаем при непосредственной работе, запрос, э, при непосредственных запросах базе данных в Q. Ну, соответственно, в этих же случаях, наверное, может быть удобно хранить данные таблицы в Q, в списке вот таких вот объектов. Да? типа QS record. Uh, в нашем примере я буду использовать Q map. Теперь второй момент. Uh, как я сказал, библиотечные классы, они очень универсальны, поэтому они не могут себе позволить uh, делать какие-то предположения, какие uh, которые бы ограничивали область uh, использования uh, класса модели. Но в, реальной, в реальности, например, я в своих проектах практически всегда имею дело с данными, которые в конечном итоге хранятся в революционной базе данных. И в этом случае в таблице практически всегда есть синтетический первичный ключ, идентификатор числовой строки. И, конечно, для работы с такими данными очень удобно иметь доступ к к этому идентификатору и иметь э, некий индекс, по которому мы можем быстро по идентификатору найти номер строчки или по стр... номеру строчки найти идентификатор. Э, поэтому это тоже очень полезно. Я считаю, что э, ограничение, которое дает введение такого идентификатора, э, значительно меньше, чем польза от э, его введения. Э, и поэтому первую структуру, которую я здесь добавляю член класса это собственно индекс по идентификатору числовому пусть он будет у нас типа integer я его называю row index назову это ты, член класса а сами данные я буду хранить в q -hash, где ключом будет тот же самый идентификатор а значениями будет QVariantMap. Назову это data-hash. Data С нижним подчеркиванием. Так. И третий момент. Как я сказал, удобно обращаться к колонкам не по индексу, а по имени, но где-то необходимо хранить, хранить имена этих колонок и их порядок. Поэтому я здесь напишу еще вот такой Q-List. А в списке у нас будет, здесь я создал уже тоже заготовку абстрактный класс AbstractColumn. Соответственно, список э, указателей на AbstractColumn. Назову Columns. И более того, что помимо того, что я буду здесь хранить имя колонки, а в списке будет порядок, я хочу перенести э, функцию извлечения данных из э, QVariantMap э, из класса модели в класс колонки. Это позволит э, сделать модель более гибкой, потому что мы сможем, не меняя класс модели, э, добавлять какие-то э, колонки, которые будут извлекать Данные, данные каким угодно способом. Это, в частности, позволит мне легко создавать вычисляемые поля или лукап-поля. Но об этом чуть позже. Так, хорошо, это я все добавил. Помимо, помимо вот виртуальных методов, которые я обязан переподелить, я здесь добавил несколько методов для удобства, которые я, о которых я уже говорил. То есть, это получение идентификатор ID по номеру строки, получение э, иден, э, индекса колонки по имени, получение э, имени колонки по индексу. И еще два метода. Один – регистрация колонки и э, добавление строки просто для инициализации данными. Ну, давайте перейдем, просто последовательно будем реализовывать все эти методы. Итак, регистрация колонки. Ну, тут что может быть проще? мы просто добавляем в наш список эту колонку а, здесь я по э, реализации не буду делать э, многие проверки, которые все-таки сто, сто, стоит сделать по э, реализации такого рабочего класса э, просто опять же для экономии времени ну то есть например смотреть что там не, колонки не повторяются или, или что-то в этом роде теперь добавление э, добавление строки э, здесь я тоже сделаю некое предположение о том, что у нас э, идентификатор будет храниться в поле с именем ID. На самом деле это тоже можно вынести э, в отдельные какие-то настройки модели. Э, дальше я должен вызвать метод beginInsertRows. И здесь указать э, индекс вставляемой строки. Э, поскольку это добавляемая строка, то можно просто взять длину индекса, и, э, и вот такой, ин, э, такой индекс у строки и будет, потому что э, он начинается с нуля, соответственно, э, count будет как раз нужное значение. and insert rows. А в середине, собственно, вставление данные. во-первых, в наш индекс, row, index, append, id, и добавление в наш хэш с данными хэш, вставляем тот же id и row data Все, вставление строчки мы сделали, дальше вот эти методы для, робота, для удобства. Здесь тоже все очень просто, мы берем и получаем id из нашего индекса. Здесь придется сделать цикл, int всем колонкам меньше columns count побегаемся по всем колонкам, если колонки с такими именами не нашли, то возвращаем отрицательный идентификатор а если name by call если имя колонки у нас равняется заданный в аргументе, то возвращаем этот самый индекс текущий. А, так, ну здесь тоже все просто. Мы берем колонки. По индексу находим нужный класс и метод name. Все. А, метод rowCount. Здесь тоже все максимально просто. Мы просто берем длину индекса индекс количество строк мы берем вернее, колонок мы тогда берем длину списка columns и данные здесь мы, как обычно, проверяем, что индекс у нас валидный если не валидный, то возвращаем пустой q-event а В противном случае мы находим нашу колонку по индексу. О oh, нет, индекс uh, колон. И вызываем метод call data. А, ah, да, нет. Единственное, что я забыл, uh, я забыл uh, найти эти самые данные. Сейчас мы получим опять id, uh, id by row индекс uh, row теперь давайте сюда вариант. мы получим данные строки row data uh, data hash value id все и тогда мы можем сюда передать данные строки и роль все отлично Теперь переходим к реализации э, базовой реализации э, абстракт, абстрактной колонки, да? то есть у нас э, нужно определить метод call data. А здесь все очень просто. Ну, поскольку модель у нас не идактиема, то я с... проверю, что роль у нас, если не display role, здесь же мы можем, конечно, сдавать и другие роли, если захотим. При этом, опять же, не меняя, вообще не трогая класс модели. Сейчас в простом случае я буду только, только роль roll обрабатывать. И в случае, если у нас роль roll, то мы берем данные строки, берем значение, а ключ указываем имя нашей колонки. Все. все очень просто теперь теперь можно создать нашу модель а, теперь указываю нашу модель для отображения представлению. set module регистрирую колонки register column new simple column Имя ID. Сейчас я скопирую эти строчки для того, чтобы добавить еще какие-то колонки. Нужно еще одну. Вот это я закомментирую пока. First name. Имя. Last name. Фамилия. И инициализирую данные. Map, person. Person. Insert. Вставляю сначала ID, ну, естественно, в реальном приложении он там будет из базы данных или по сети передаваться. First name, uh, John, person. Вставляю uh, фамилию, last name, uh, door, John door добавляю в модель addrawси и смотрю смотрю что получилось так что-то какая-то ошибка у нас произошла очень обидно так смотрим а, я забыл, собственно, вернуть значение. Группа ошибка. Правда, смотрим. Все. Строчка наша отобразилась. А теперь э, немного о, о гибкости. Теперь, если мы захотим вставить какую-то стр... э, дополнительную колонку, например, вычисляемую, то есть не на основе данных, на основе каких-то других данных, например, или данных нескольких колонок, то мы можем это сделать, не трогая класс модели. Я назову это full name column Новую колонку. А колонку, в свою очередь, класс колонки, я смогу использовать в других, в других моделях. Создаю конструктор переопределяю метод calldata abstract call name а этот метод переопределяю здесь тоже проверяю роль роль не равна q display role тогда возвращаю стойку event. А иначе беру, например, две два поля. Одно first name. First. И второе поле last name. Все. Теперь регистрирую новую колонку. Называю ее, допустим, full name Это не имеет значения, как я ее называю. Все, колонка отобразилась. Естественно, я могу использовать не только данные данные колонок вот этой строки могу просто использовать какие-то посторонние данные, данные из другой модели, данные, не знаю, по сети за, за, запрос сделать или, не знаю, снять показания каких-то датчиков, чего угодно. На сегодня все, спасибо, до свидания.